Ребята, огромное вам спасибо за 500 сабов. Огромное вам спасибо, но я не особо рад, потому что меня кто-то накручивает, серьезно. Вот Меня точно кто-то накручивает. Вот даже, даже просмотры уменьшились. Просмотры просто на нуле. Вот Самое, самое популярное видео это Как сделать мод. 23 тысяч просмотров уже. А вчера было 22 тысяч. Просто феномен какой-то. Но я все равно рад за, за то, что у меня уже 500 сабов. Я очень рад. И да, признавайтесь. Кто меня накручивает? Вот серьезно. Кто меня накручивает? Да. Всем пока. Вы лучшие просто ребята.